Все еще не верите в ТикТок? А зря. Ежемесячная аудитория сервиса TikTok в России теперь составляет 36,6 миллионов в месяц. Согласно последним данным, 57% аудитории составляют женщины. Основное ядро – это пользователи 25-44 лет со средним доходом. 30% обозначили свое материальное положение как выше среднего и 11% ниже среднего по стране. Большинство постоянных пользователей TikTok ⁇ это специалисты, служащие, учащиеся и домохозяйки. Среднее время использования сервиса в день составляет 30 минут, а в апреле TikTok обошел ВКонтакте по времени, проведенному пользователями в мобильном приложении сервиса. До апреля 2021 года соцсеть ВКонтакте была лидером по времени, проведенному пользователями внутри приложений. Сейчас вслед за TikTok и ВКонтакте идут Instagram, Одноклассники и Facebook. В среднем с 4 по 10 апреля этого года пользователи TikTok проводили в приложении около 8 часов в неделю. В свою очередь аудитория ВКонтакте проводила в приложении около 3 часов и 46 минут. При этом стоит отметить, что недельная аудитория TikTok значительно ниже, чем ВКонтакте. Она составляет около 29 миллионов человек против 49 миллионов. По мнению экспертов, такого результата TikTok удалось достичь благодаря тому, что при открытии приложения пользователь сразу же попадает в бесконечную ленту роликов, подобранных по интересам. Ему не нужно никуда нажимать, ничего выбирать, как в том же «Контакте». Усилия со стороны пользователя сведены к минимуму. По сути, TikTok становится для своей аудитории аналогом телевизора, просто тайм таймкиллером. Около 80% пользователей сервиса — это зрители, которые вовсе не публикуют никакого контента, а только потребляют его. Эксперты также отмечают, что продолжительность времени пользования приложением сервиса в том числе влияет на то, сколько рекламного контента пользователь увидит в процессе и сколько просмотров это обеспечит авторам контента. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!